Приветствую, друзья! На связи Артем Мазур. Сегодня в этом видео мы с вами разберем то, как специалисту по интернет-рекламе зарабатывать больше. На самом деле не только специалисту, возможно вы там занимаетесь в сфере копирайтинга, в сфере дизайна, в сфере создания сайтов. Каким образом вы можете зарабатывать больше, то есть больше, чем вы зарабатываете сейчас, гораздо больше, чем вы зарабатываете сейчас. Смотрите. Вот если мы возьмем ситуацию, когда а, вокруг вас есть такие же специалисты, как и вы, которые работают в той же сфере. Поскольку я обучаю интернет-рекламе, а конкретно рекламе Facebook и Instagram, то а, возьмем сферу как раз интернет-рекламы. Вот представьте, что сейчас есть в интернете много курсов, много специалистов по интернет-рекламе. И на самом деле их всегда не хватает, потому что компетентных специалистов сейчас очень-очень мало, и предприниматели всегда их ищут, но все-таки возьмем тему, что их много. И вот вокруг вас есть такие же, как и вы, допустим, возьму человек 100, который занимается тем же самым. И вот приходит какой-то бизнес, который хочет нанять себе специалиста по рекламе, чтобы ему привлекали клиентов и не может выбрать. Вот как ему среди вот этих вот 100 человек выбрать вас конкретно? Конечно, мы можем сказать, что вот у вас вы можете показать какие-то кейсы. Но а сейчас, вот, когда мы разберем вот эту тематику, то а, вам станет немножко понятнее, что я имею в виду. Смотрите, когда вы только заканчиваете какие-то курсы, либо сами обучаетесь, либо просто как-то, ну не знаю, там какими-то проектами поработали, то у вас есть какой-то опыт, у вас есть первый проект в какой-то конкретной сфере. Допустим, вы поработали в товарке, возможно, вы потом поработали в услугах, возможно, вы потом поработали, не знаю, там, в онлайн-школах, в офлайн-бизнесе. И сейчас, вот как раз, мы с вами разбираем вот каждый из элементов, когда вы вот только поработали, потому что новичкам это еще не будет актуально. Новичку главное заработать первые деньги. Самое ключевое, что вам позволит в дальнейшем зарабатывать больше это специализация это что выбрать что-то одно и именно в этой в этой теме стать профессионалом что я имею ввиду вот давайте разберем вот каждый из этих кружков и вы поймете в итоге что я имею ввиду первое это опыт в какой-то сфере вот смотрите вы допустим закончили какие-то курсы и работали до этого не знаю там в товарке продавали через страничники, вы понимаете как работать в этой теме вы знаете какие аудитории лучше всего работают вы знаете какие стратегии лучше всего работают в этой тематике и в дальнейшем возьмешь, возьмете вы следующий проект по товарке еще один проект по товарке вы уже будете знать как это делать вы будете понимать что лучше всего работает вы знаете как уже э, технически все вот, просто закрытыми глазами вы бы уже запустили рекламу если вы работаете допустим в онлайн школах вы допустим знаете как там привлекать подписчиков вы знаете какие там аудитории работают, какие стратегии какие э, варианты рекламы компании компании там работают. То есть первое – это опыт, то есть секрет успеха и секрет высоких ваших дальнейших продаж и вашего заработка будет зависеть от того, какой опыт в какой-то конкретной сфере. Если же вы хотите, допустим, поработать в той, в той, в той, в той, в той, в той сфере, да, это делают новички, то есть начинающие, которые зарабатывают свои первые деньги. То есть взяли одну сферу, там, о, прикольно, при, пришел следующий клиент, взяли другую сферу, третью сферу и начинаете работать сразу во всем. И потом вы понимаете, что вам больше всего подходит. И отсюда мы переходим во второй круг. Это, что вам нравится. Вот опять же, для того, чтобы понять, что вам конкретно нравится, в какой теме вам нравится работать, вам нужно как раз и попробовать несколько сфер на начинающем этапе. Возможно, вы сначала поработали с клиентом, не знаю, там с ресторанным бизнесом какие-то, это оффлайн-бизнес, поработали там с онлайн-школой похудения, это э, онлайн-школа. Потом попродавали товар через страничники это третья сфера. И вы понимаете, в какой сфере вы... вам, в принципе, комфортно работать. Потому что многие думают, что вот, допустим, не знаю, там, в онлайн-школы лить трафика подписчиков это проще всего. Другой, а, другой мне говорит, что мне нравится больше в офлайн-бизнесе привлекать клиентов, потому что там просто там, выбрал область, да, и на нее делаю различные промо-акции. Вот. Поэтому вы тестируете различные сферы, когда на начинающем этапе, понимаете, что для вас лучше всего э, подходит, и потом берете там второй, третий проект именно уже с этой сферой, с той, которая вам нравится. И третье – это деньги. То есть деньги, что это значит? В каждой сфере, естественно, можно зарабатывать, но а, не в каждой сфере вы можете увидеть рост. То есть Потому что, допустим, вы в товарке работаете только с начинающими, у которых не особо есть деньги, и раз поработали, два поработали, три поработали, понимаете, что ну, как-то вы все стоите на месте, нет никакого роста доходов. А вот, допустим, в онлайн-школах, да, когда показали уже опыт и что вам это нравится уже несколько проектов, да, то вам предложили какой-то проект, где бюджет не ограничен. Представьте такое. И когда бюджет, допустим, не ограничен, то в этом случае вы можете зарабатывать тоже в зависимости от того, как вы будете выполнять ключевые показатели эффективности в данном проекте. И если там вы видите деньги, вы понимаете, что там можно развиваться, то в таком случае вы а, вот, этот, вот эти круги закрываете. И вот как раз вот эта вот часть, вот это и будет часть как раз вашей специализации. Допустим, вы специалист по рекламе Facebook, Instagram для офлайн бизнеса. Вы знаете, как продвигать, допустим, рестораны, кафе, другие заведения в офлайне, вы знаете, как там продвигать магазины, шоу-румы, одежду и так далее. Именно в офлайне. У вас уже есть здесь опыт, поскольку вы уже поработали с несколькими проектами, с несколькими кейсами. Вам это нравится, это самое главное, да, чтобы не просто, вы же в удаленную работу шли не просто так, чтобы просто работать. да. Вам это должно нравиться, вы должны тоже кайфовать от этого. И вот эти вот три как раз, когда пересечения и будут составлять вашу конкретную специализацию. И вам как раз вот здесь вам нужно стать лучшим или лучшей в своей сфере. Именно от этого будет зависеть рост дальнейших доходов. И потом возвращаемся к нашей первой ситуации. Вот представьте, вас 100 человек и пришел представитель оффлайн-бизнеса. да Допустим, вот у нас есть э, на сайте список выпускников, кто работает в различных сферах, да, тех, кто у нас прошел обучение. И вот представьте, он заходит на этот сайт. Посмотрел одного, посмотрел второй, вроде бы все нравятся, да, все какие-то интересные. И тут заходит, допустим, на вас, а у вас все кейсы и все проекты, с которыми вы работали, связаны как раз с оффлайн-бизнесом. А если он еще увидит свою тему, то с 99% вероятностью на остальные анкеты он забивает, а обращается только к вам. Потому что именно в этой, в вашей анкете, в вашем профессионализме он видит то, что ему конкретно надо. Иногда люди не обращают внимания даже на кейсы, если они видят, что вы работали уже в этих сферах. Вы знаете, вы имеете опыт и вы можете дать им результат. Именно поэтому, работая в конкретной специализации, растет ваша экспертность, растет ваш опыт и растет стоимость ваших услуг. Вы не про весь таргет, допустим, в Инстаграме, а вы, допустим, только для офлайна или только для онлайн школ. Вот сейчас подумайте об этом и посмотрите, вот сейчас, если вы уже опытный специалист по рекламе, насколько вы э, уже... Поработали в определенных темах, что вам из этого нравится, где у вас уже есть опыт, где есть уже деньги и выберите одну какую-то, одно какое-то направление для себя и именно его уже развивайте, становитесь там профессионалом и прокачивайте свою экспертность. Вот. Но если вы еще не работали с рекламой, хотите научиться на рекламу, я оставлюсь здесь ниже ссылочку. У нас есть четырехдневный бесплатный онлайн-тренинг, где мы расскажем основы интернет-рекламы, основы рекламы в Facebook, Instagram. Переходите, регистрируйтесь, если для вас это актуально, если вы хотите освоить рекламу с нуля. Вот. Надеюсь, это видео было вам полезно. Если у вас есть какие-то вопросы, задавайте их внизу ниже. Ставьте лайк под этим видео, чтобы я снимал еще больше таких роликов. Ну и до встречи в следующем видео. С вами был Артем Мазур. Желаю вам великолепного дня. До скорого.